Здарова, ребята, с вами он Савин, вы на канале Плей Company. И сегодня мы угадайте Правильно, очередной рецепт Приготовления еда То есть очередной рецепт Как сделать жидкое, сладкое Какао Кто не в курсе, какао или шоколад это одно и то же И считается, что это один из самых лучших лакомств Для детей, особенно даже сладкое и не сладкое Даже для, для диабетиков Вот А чтобы приготовить такое какао Нам понадобится а для этого нам понадобится стакашка, где будем все размешивать Естественно само какао Вот это вот само какао, видите ли? Красивое Ложка Ну и конечно же сам Сахар и, Конечно же Кипяток Кипяток уже готов, конечно же, мы не стали тянуть, конечно погнали Чем я, если не секрет, делал еще один Для этого, до создания видео, такую вот начинку какао Поэтому смешиваем ее с обычной Ай, как вкусненько, да? Mm. ну и начинаем собственно пробовать потому что там еще и сахар чуть-чуть там где не, не мешало добавить чуть-чуть и соли чуть-чуть чуть-чуть а по чуть-чуть ну и конечно же пробуем Капает, конечно. Mm. потрясающе мы начинаем пробовать нашу эту вот самую ну и пробуем ну, как говорится нормально в общем ребята ставьте лайки, подписывайтесь я жду ваших репостов, комментариев, лайков потому что именно что является, что, что ваши лайки, комментарии и репосты и а также все остальное Лучше комментарии, лучшие лайки и лучшие репосты способствуют развитию контента. Только сказать, обновление рецепты и приготовления еды. но и новую популярности, конечно, влогов и фильмов. Впрочем, ставьте лайки, лайки, лайки, лайки, лайк, репостите, ставьте комментарии. Впрочем, всем пока, удачи, новые видео о приготовлении рецепты уже на подходе. И не забудем смотреть вот эти вот видео. Впрочем, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем пока!